Мы провели тренировку на тренажере, на шапке глисов, такую достаточно вдумчивую, такую, прям, прям, как говорится. Сознанием дела. Да, сознанием дела. Как ощущение? Супер. Как будто ушел некий зажим, от которого я долго пытался избавиться. Но здесь я почувствовал под собственным весом. Буквально, что я расправилась и чувствует себя теперь как у младенца. Здорово. Видите, у человека, когда вот такие глаза, которые глазами он улыбается, всегда есть нет вернее, никаких проблем с телом, потому что нет внутренних зажимов, светится душа, и через глаза этот свет видно, открытое сердце и, и, потом, и что Благодарим вас за отзыв. Будете у нас как образец здоровья.